Здравствуйте, все подписчики! Вчера достали из погреба последнюю банку э, так называемой хреновины. Это острая закуска из помидор э, с хреном и чесноком. Она была запечатана в трехлитровой банке, полностью под завязку закрытая. И из нее откачан воздух. Это обычные крышки вакс то есть вакуум сохранился прошло 9 месяцев сейчас у нас конец мая когда открыли значит хреновину хреновину она на вкус на вкус и на запах осталась почти как свежая это самый лучший способ хранения вот этой закуски в течение года а температура хранения была в погребе плюс 3. Плюс 5. Но банка была полностью заполнена вот этой закуской. Рекомендую это способ сохранения. Очень. Это самый лучший способ сохранения пока у меня. До свидания. Подписывайтесь на канал.